Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео мы поговорим о проекте АКС Ранее мы его уже рассматривали Как я вам говорил, проект довольно таки Неплохо двигается И как вы видите, цена Как я и обещал, да, очень, довольно таки даже Неплохо подросла а, В общем, тут у нас есть Хорошие новости Хорошее обновление по проекту Не знаю, почему-то я решил Сразу с CoinMarketCap начать Прям так очень радуют данные торги которые доходят в каждой паре грубо говоря там по полмиллиона почти к миллиону сейчас мы эти торги еще также посмотрим не ну ребята проект реально короче развивается и для тех кому я говорил что покупать на низах потому что немножко и цена пойдет вверх как я сказал так это и было даже сейчас уже видите опять небольшой откат можно было на общем хайпе заработать несколько раз и довольно-таки неплохой процент. В общем, также, что еще по проекту? По проекту у нас получается поддерживает... Сейчас сразу мы пооткрываем новые вкладки. Торги. У нас что имеется? По графику, да? Когда я рассказывал о проекте, в принципе, можно было закупиться где-то ну сами понимаете не за где у нас не за там мы и закупились здесь мы закупились потом немного продали в принципе не знаю но лично это мне торговая пара с биткоином не особо нравится мне как больше по душе с эфиром так как транзакция намного быстрее но все удобнее либо сами транзакции в плане USDT в общем здесь все просто все понятно я вам скажу сейчас на этом откате можете опять купить данную монетку и после этого опять же я же говорю сейчас пройдет немного времени и вы заработаете хорошие деньги в общем что у нас на главной страничке как бы ничего особенно интересного нету можно я же говорю сайт было сделать еще раз напоминаю может для разработчиков которые услышат сделать поинтереснее сайт оформления но тем не менее, уже АКС поддерживается кошельками Зел. Также Чанзила является частью группы Комода. И также входит в список АКС. Потом еще HuWallet. Большой кошелек в Китае. Также входит в список АКС Coin. Наконец-то самый безопасный. Это Treasure Wallet. Теперь поддерживает АКС то есть монетка двигается постоянно. Постоянно хорошие у них контракты, договоренности. На этом фоне опять же у них начинается рост. И довольно-таки неплохо они себя в этом показывают. Также еще у них начинает расти бразильский рынок. А там у этих ребят бабки тоже водятся. И на этом фоне сейчас они начнут скупать все эти монеты. И вы на этот момент можете попасть, ребята, и тоже неплохо подзаработать, потому что э, канал Динера с 50 тысячами подписчиков, э, также у них был Пицца с лидером сообщества Максом Мейла, то есть они с крупными и СМИ, и с крупными проектами начинают заключать договора и развивать э, свой проект, свою данную монету. Трезорвал это, конечно, меня прям вообще очень сильно порадовал. Мне кажется, сейчас, когда полностью все будет закончено, сейчас небольшая, скажем так, волатильность, но сейчас немного пройдет по более времени и сразу же моментально выстрелит данная монета. И, ребята, я наверное не знаю лично для себя монеты сейчас еще подержу хотя я уже успел поторговать ее немного. Ну, я чувствую, что сейчас прям вот-вот буквально там одна-две недели и монета, наверное, как минимум сделает X2. Это где-то... Ну, это лично мое мнение. Я надеюсь, что она сделает X2. В общем, вот серьезно. Те, кто у кого небольшие суммы, монетка стоит недорого. Можете купить ее на данном этапе. И даже какие-нибудь 20-30% сделайте 100%, чтобы не рисковать Скажем так, своими деньгами. А, в общем, ребята, также у нас возможно будет проходить еще конкурс по данному проекту. Сейчас пока обещать точно не буду, но возможно он будет. Так что, постараюсь все это замутить, сделать все опять же для вас красиво. Давайте, ребята, небольшие новости обновления были. Пишите свои вопросы в комментариях. Постараюсь всем ответить всем помочь а и также скоро мастернода у них уже перескочит с тысячной на десятитысячную мастерноду то есть уже э, время скажем так тикает уже подходит то есть придется уже десять тысяч монет брать на мастерноду ну в принципе в этом думаю ничего страшного не будет но опять же давайте всю информацию которая вас интересует пишите комментариях, потому что проект реально очень огромный, колоссальный. Очень много, я думаю, у вас будет вопросов по данному проекту. Так я сразу полностью всех изложить не смогу. Это, наверное, как из белой бумаги растянется на несколько часов. Поэтому сделаем сбитое короткое видео. Пишите комментарии, на все отвечу и постараемся замутить конкурс. На этом у меня, ребята, все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.